Айпи и ссылки в описании. Ебать. Ебать там битва. Э, -э ну. Заш... Зачем? А зачем он это сделал? А, я понял, сейчас играть на секрет. Ладно. Прикилл. 1,860. БЛЯТЬ! А ебать, Маники. 911, полиция, отель Маники. Далее я узнаю у вышки, считается ли это нарушением правила провокации. Но мне и объяснили то, что бандиты как раз скрывают такую свою деятельность. Ну а если они это делают намеренно, то они определенно хотят привлечь внимание, для того, чтобы их зарейдили и с ними пострелялись. сверх то лок! Парни, блядь, выкатайте окна на нуля. Смех, хуй, всегда, навсегда, блядь! Я миллион раз говорил, если ты ставишь маленький в комнате... Тем более, если ты ставишь прозрачные кейсы для манников, то ты не можешь делать прозрачное окно. Это будет либо провокация, либо НРП на выбор администратора. Непон убирают. Эти люди знают об этом правильно. Я им миллионы раз говорил. Тем более, правила, уже достаточно об обыденное. Ага. Так, мне нужно к некроманту тэпнуть, сам попросил. В чем дело? Сейчас узнаем. ТП к Uh, привет, Ваня, смотри, сейчас Unclaw. человек подал жалобу, его друга ты забанил, он хочет спросить, почему максимальный срок, uh, просто за зафрикинул. Ты забанил кого-то и не он объяснил. Mm. Ну, в общем, ты поговори с он... ним, Двоих челов убил за то, что стояли на окне мы. Ага. А, в общем, поэтому ты максимально куда -то. все. И да. он видел, что я ничего а. не делал, как и другой человек. Он ч... говорит то, что Всё. одного убил Я так думаю, в логах написано, что он мне одного убил Ну а можешь посмотреть? Чикнем да. логи а, вот второго, Сейчас глянем Он а, мог второго Давай. зацепить Так, ленинг. валенок Валинок, Валинок. А, ну Почему да. максимально твой срок? Да, был минут 40. 45. Ну, если бы 3 хубил, хорошо. 60. Убил двоих. Хорошо. Все, понял. А почему не периодом объяснял? в 5-7 сек. Все, в принципе, рейтинг вопросов нету. Больше. Сейчас, округи. сейчас, секунду. Я увидел нарушение и дал наказание. Все окей. Ну, хотя бы ему объяснил, типа, за что... Ага, смотри, слушай, как глянуть логи? Я еще особо не разобрался в менюшке И получается у вас все, Рейзик? Логс Все, понял, спасибо Без точки. Так, все, у меня важное задание Раз, два ФД Посмотрим Будет шумно, ребята, сейчас. Здесь с маниками все в порядке И здесь тоже, их не видно за стеклом. А тут видно. Вот здесь видно. Посмотрим, что у него еще по нарушениям. <звы> Объяснять я им ничего не собираюсь, потому что Ихут уже кучу раз говорил, что это нарушение. Так, хилится один. Один хилится. Летела пиздюлина пошел броню брать взял броню берет хп я думаю самое время выдать ему наказание том по профессии вообще Рей, так бандит прошаренный бандит бандит и прошаренный бандит ну короче это все бандиты так что тут нарушений нету никаких но нарушение провокации или же но рп провокации на норп провокация один плюс номер п сорок минут на семьдесят минут плюс один ну по бандиты не... в общем вы можете быть Сможете а вы, пожалуйста, позвать. уберите оружие. У вас лицензия имеется? Да. Пока да, покажите мне. Сейчас. Правьте вызов 911 1 и вас... Ну, давай. Пожалуйста, ролл, ролл. Блять, шестьдесят четыре, сука, сука, я должен выиграть. Блять. Гражданин, мне кажется, вы меня обманываете. Кажется. Давай, давай. Придется. Договориться. Да можно без. А мне тоже можно. Лицензии, сходите, пожалуйста. Хорошо. Дайте лиц. Да, нет, Удачи. Ага, да, да, есть. да. да. Спасибо, спасибо. Нет, это проще рыбу пойти понакупать. <с> Боже, блядь. Ура, у меня есть лицензия. Ценности. Супер. Гражданин, в какую сторону байкер побежишь? Уу. Хорошо, спасибо. Наверное. я не буду в душе, блять, куда он побежал. лицом к стене. Раз, лицом. К стене. Два. Уберите оружие. <пробуй> Проверочка на него Есть лицензия. Покажи, покажи. А, не, что? В каком, в каком? В каком у тебя? В каком у тебя? В каком у тебя? В каком руке? В твоей руке? Руки давай, правая и левой. Не да, скажу, кармане. Руки развяжи Я, конечно, не гинеколог, но это пизда. В какой руке, в каком кармане? Я чё, сука, на жонглера похож перекидывать туда-сюда эту грёбаную лицензию. Ладно это, ладно это. Можно еще ну, спустить это на то, что чел просто думал, как получше отыграть РП. Но то, что он будет делать дальше, это просто пиздец. Помню, тебя кармане лицензия. Ты не найдешь. Ты не найдешь. Руки развяжи. Нахуй ты меня завязал. Руки развяжи. Развяжи, я покажу. Ладно, давай допустим. и отпускаю потому что она у меня есть. Посмотрели? Поняли? А что то что вы не предоставили а у вас как бы Все ебнулся? Совсем? ам, ты алло? развяжешься, а я тебе на больше ступок придурочный ты что делаешь, мразь ебаная? я сейчас щас ужепну бежишь, тебе будет хуже, ебел пошел нахуй Что ты жалобу на меня подаешь, тварь ёбаная, блядь? Что ты ролить собрался, долбоеба, кусок. Если мне выдали лицензию. Придурочный, куда ты убегаешь? Ну ты конченый. Устал. Ты ебанулся? Ты конченый, придурочный. Мразь, ебаная, что ты творишь? Просто что ты сделал? Он откажется что? от ареста. Как я, блядь, откажусь от ареста, если мне его никто не предлагал? Блядь, это просто пиздец. Да, ребят, мы не используем информацию по-хорошему, которая пишется у вас над головой. Ну, ладно, хорошо. Мы немного ее используем, а конкретно в том случае, когда вы проверяете лицензии друг у друга. Если у человека есть там значок лицензии над головой или же надпись лицензия, то ролить не нужно. Зачем он ролил, я так и не понял, потому что у меня лицензия была абсолютно свежая. Вот так ты мог его шокером ударить и в наручники Сука, я тебе показал лицензию Я просто посадить кого-то хотел долбоёба. А, 16 часов на серваке Понятно, блядь Ясно нахуй Скопировать на всякий, если ливнёт У ждало, что ты делаешь У тебя фрикил Кто его забрал? Понял Подним. Он даже ровный, то есть, он просто так постоял, типа, все, я пошел. Ну, типа, мне пофиг, но я пошел. Ты что творишь? Я, и, короче, и... В итоге... короче, в итоге, он, он, короче, берет, убегает, я говорю, ты конченый, я хотя бы с оружием, короче. И, вот, он спрыгивает, ну, но... Но он на РП, потому что он должен бояться, как бы. Я его загасил за что-то, просто сбежал, просто спрятался меня убегает. То есть, что мне оставалось делать его? Как я его запер? Шокер, наручник. Ну, я его убью, Это... все. Но ну... он... Не, смотри, в чем прикол, смотри, как, а смотри, как он... А теперь я. Проверил лицензию? Он, оружие, ему он, ушел. Да. он проверил лицензию. Да. А, а, у вас на него и жалоба, да? Вот. Она была настоящая у меня. А, ты даже рол не кинул? Он редко. начал ролить зачем? У Кто? него над головой было написано с лицензией? Э, да, но он должен ролл отыграть. Да, вы ролл случае. просто так кинули, у него лицензия есть, какой ролл? Ролл кидается... Блин, да его еба, кусок, Нет, какой, какой ролл, человек, сука? Отыграть. Но когда у него над головой пишется с лицензией, ролл не нужен. Да? Да. Если есть лицензия под головой, ролл, то типа. А, а, без оскорблений, но он Это АОС тоже как бы в жалобе оскорбления этого человека. У тебя. Что? Что? Будем как... вериться, у кого тут какие оскорбления. Конченое существо, бля. Это Ты че, это? сука, творишь? Короче, я не могу. Ты законченный. Это адекват поведение. Это так, постойте, без оскорблений. Давай все спокойно. А, и... а можно вопрос быстрый? Если человек в жалобе подожди, если он в жалобе написал Столько типа а, конченное существо как жалоба на человека, а у него же будет. Подача жалобы. Ну выдай бан. А бан за что? Не на три лучше. А на день. Прикил 132 тридцать Нет, Понимаете, он настолько слепо верит в свою правоту, что он не осознает, что ведется диалог не о моем бане, а о том, насколько банить его. Причем он почему-то предъявляет мне претензию за неадекватное поведение и за оскорбления на разборках. Причем, когда он сам подает жалобу с надписью «Конченное существо». Чем думают школьники 10 years old, лейтенанты младшие? Это, это просто пиздец, я не понимаю, как они заходят вообще, как они находят мой сервак? Ладно, я утрирую, я понимаю, откуда они берутся, но я очень очень сильно надеюсь на то, что процент таких людей очень очень мал у меня. Отдохни. 1,32 и а, То есть написать отдых а ему вот этому человеку дать бан на один день с причиной отдохни, как я понимаю. На день. Боеяк. Отдохнём. Да То что боеют Ну. Чтобы не приебались. А с ним? А, а с ним? А вы? Да подожди, куки не воруй. А, мы еще жалко по Он Новенький еще разборки, еще не закончили. Я понимаю, но разборки еще не до конца закончили. Был... Смотрите, а, то, что ролл выкинули просто так, 2.4, игнор ролла у него нету. Потом у вас идет фрикил, то, что мы не должны были его расстреливать. И, как я понял, по ситуации и все. Ну, кстати, Пойми, то, что, что он на цыганки ушел, это ну, как бы эфир будет, то, что на тебя чел с оружием направил, говорит тебе, стоять на месте, ты берешь просто и сваливаешь. А, и, кстати, Все? он же меня еще да скрабил, а Подожди, он меня еще остановил. Что? Да? А, а, а это адекватно, что он здесь, Кушника? Неадекватно, но... Вам на Погоди Ну и окей Ща учить мальца будем Ну так я просто... не хочу в тюрьму Мадера отпускайте Пиздец просто, блять Получил я лицензию, называется Но, да, как видите Лицензия не всегда спасает Она бывает не в состоянии вас защитить от какого-то долбача Нахуй он рол кидал Что он хотел проверить роллом у меня вот, Ну, наличие карманов, блять, или что Просто у него вот надо вот я не знаю чем он руководствовался он очевидно посмотрел несколько моих роликов чем он руководствовался когда просил рол кинуть и хотел ролл чтобы я кинул и что без... он реально хотел будет... проверить Всё, я побежал, лицензия у меня есть, мне теперь нечего бояться, могу по безлюдным местам с оружием ходить, не боясь, что до меня докопается полицейский. Ну, тут челики достраивают, как вы можете заметить, теперь классы выглядят по-другому, их четыре, не умёха. просто стандартный набор ХП, брони, оружия и так далее, и скорости передвижения. Четвёртый класс, он увеличивает броню, но это все идет в ущерб скорости передвижения. А также можно сделать другую альтернативу, немного более слабую. Бля, чё, реально никого нету, Серьезно? Они начали соблюдать правила Камчаса? Да никогда в жизни не поверю. <весцвет> да, давай, давай, давай, давай, давай. Нормально я нарезаю. Урон охуенный, мне нравится. Только меня могут буквально за два выстрела с гауски, наверное, убрать. Не считал, не пробовал, да и не хочу пробовать. Вся проблема кроется в том, что все эти краймеры, маникмены, они сидят тупо на маниках постоянно. Постоянно. То есть они, блядь, живут в этой квартире и все. Ну, по факту в квартире-то и надо жить, но у них... Никакой другой части карты не существует для них, кроме квартиры, в которой они застроились. Это такое себе. Вообще никого нет, серьезно, ребят. Брат, брат, брат, брат, брат, брат, брат. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Опа. Стоять. Стене. Да, стене. Ёпаны, к стене ⁇ баный брод блять это казино блять к стене блять стою ⁇ б ты уже что ты блять не видишь что ли а лицуха есть блять а лицуха есть лицензия есть лицензия показывай сейчас подожди вот такая лицензия пойдет нет если еще подожди, подожди, подожди, подожди. Шроки Может быть что-нибудь поинтереснее. Я тебе сейчас подожди, я тебе шепну сейчас на ушко, подожди, вот прежде чем ты будешь хуярить, окей? Okay? 250 оружие. Жалобу интересно подаст? Нет. Я тебя наебал, брат, это не я, я тебя сутки не хочу заткнуть. У меня больше денег нет. Я это в хуй не ставлю сейчас, на самом деле. Две штуки верни назад, блядь. Нет. Ну пиздец тебя, ты взятку взял, ты в курсе? Я ты нашел. Ты не нашел, ебать. У меня есть запись, блядь, передача, блядь. Бабок тебе. А, Я проверим. сейчас пойду и в суд на тебя Не подам. Не отыграно. И буду орать, блять, насчет поэта, как это сказать. Насчет... 2000 символически. Оо, все, точно тебя в суд подам, блядь. Я как только откинусь, блядь, я в суд нахуй на подам. Ну, пиздец, блядь. Я откидываюсь и пизда тебе, нахуй. Сиди подам. молча. Мусорской. Мусорской, сука, беспредел, блядь. Ты откинь. Папа пропу, паху, епты. Я как на волю выйду, я тебе ту палку в задницу затолкаю, ты понимаешь? Второй срок. Палку себе засунь куда, падай. Дальше. Теди не пизди. А теперь ждем его. Угрозы госсотрудников. Покушение на человека. 420 секунд. Выпущен из тюрьмы. Опа! Mm -hmm. Так, бежим. Так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Лицом к стене. Лицом к стене. Лицом к стене. Лицом к стене. Мэр, беспредел творится, мэр! Мэр! Мэр, лицензию! Блять! сука я на тебя в суд по О, он беспредельно я подавал иск у меня арестовал ни за что покушение на убийство и угроза госу лежи дай лицензию пожи, пожи, пожи. он какой? меня безосновательно арестовал Мэр, сделайте что-нибудь за длинный язык. Видеофиксация на камере. Он в этот раз, наверное, тоже не отыграл, да? Второй срок еще больше, блять, максимальный, короче, сука. Охуенно. как дела? Ну как дела? Отъебись. Репетиция ты? Ты в Репетиция идет. Че ты? натуре твоя Молчишь. Твоя Ебетесь? Угроза госорганам. Выйдите, ёпта, вы чё тупые? Выйдите, я посмотрю. Залез! Обратно. я Ебут! Я а, окей. Дай, дай, дай. Ты, чем его, блядь? Подожди, стопи. Зачем он его разрестовывает, ёбаный в рот? Что за долбоеба кусок, блядь? Зачем он это делает? К стене! Окей, хорошо, блядь. Он домой к себе бежит, я правильно понимаю? Вот это мне интересно очень. Нахуя он это сделал? В стене встал, раз? <смех> Серьезно? Меня, им, блядь, не проведешь, долбоеба, кусок. Это Феррард П. Что и требовалось доказать. Они, кроме квартиры своей, ничего не видят с маниками, блядь. Т.П. к себе. Привет. Да, Привет. Да? Зачем ты разористовал игрока? Хотел ну, да? зачем? Зачем? Зачем? Зачем? отвечай. Да, да. Понятно. Сейчас бана. Час бана. Просто захотел, сука, несколько раз написали, выйдите. Он стоит, блять, смотрит с палкой и потом лезет разарестовать. Нахуя? Зачем? ТП к себе. У тебя нарушен ФИР РП. Mm -hmm, пункт. Время. Ча выдам. Ха-2. В смысле, я тебя спрашиваю, сколько ты мне время это хочешь поставить и пункт мне просто напиши. Ты два раза нарушил. В смысле, где я два раза нарушил? Один раз только было. Ой. Нон эфир РП А нон РП ты где увидел? Я... Поубегать эфир... начал от ментов Эфир РП дальше, 1 на 4 Ну, как бы, бля, я там пробежал, ты меня мог затайзерить совершенно спокойно я тебя все равно там нигде не скрылся ББВП Полтора часа <звук> <звук> Милиционер Короче, гетто теперь не гетто, оно теперь достаточно общественное место, но крыши все так же являются таким местом, где можно делать криминал. На 1 КК. Да? Go. Давай. Спасибо. Будешь еще. На 1 КК. Пока нет. <свят> а ч? <че? свят> Блять! Все, теперь у меня есть деньги на то, чтобы покупать себе броню <свят> Не, ну лямчик я отработал прям нормально. За буквально там секунд 10. Ha, ha, ha, ha. Ну а теперь мы не совсем плавно переносимся на минут 15-20 вперед. Я снова также бегаю за полицейскую профессию, чтобы найти каких-нибудь нарушителей либо закона, либо правил. Но я вдруг вижу то, что в элитке, то есть в отеле, последний этаж не застроен. Я подумал, то что там никого нету, но было бы неплохо просто пройтись, посмотреть, что там такое. На мое удивление, двери там оказались открыты, и я спокойно туда зашел, даже без всяких фдшек, увидел там два маника и увидел челика, который строится в этой самой квартире. Если рассуждать логически, то я его могу спокойно принять за жителя этой квартиры, а также за владельца этих манипринтеров, потому что если он тут строится, значит он имеет какие-то права на этой территории, а значит и маники тоже могут принадлежать ему. В итоге я ставлю лицом к стене его, обыскиваю, ну, все как в лучших традициях. Собираюсь ему уже выдать срок за то, что у него нелегал в квартире в виде манипринтеров, и он, оказывается, во время всей этой РПшки подавал на меня жалобу. Его быстро забрали с этой РПшки, а это, кстати, достаточно. Достаточно прикольный такой лифт из РП путем подачи жалобы. Чтобы тебе ничего не сделали, не посадили в тюрьму, просто тебя заберут в админ-зону. К стене. Лицензия. Лицензии нет. Ты, блядь, нахуй адекватный? Что ты делаешь, блядь? Лицензия. Что, блядь? продолжало серьезно нонрп тп сро охуел охуел серьезно блядь? что блядь, за выродки сука у них в компании играют я просто не понимаю окей о ебать да да он блять ну он репе Смотри, провели рейд. Он соло заходит в дом, блядь, э, ставит меня к стене после рейда, э, говорит лицом к стене. Что ты там написал после КЧ, блядь? Сейчас, секунду, посмотри. Плановая проверка после К. Нормально все. Сотрудничество. Нормально все. Типс как эта хуйня называется? Э, он говорит, это обыск после КЧ, к стене говорит и дает отчет, блять. 1.27. Типа плановая проверка. Плюс. Соло, Понял. Выбил двери, блять. Обман. Соло и проверка на оружие. 1.27 плюс 1.32 плюс 1.22 У Капу? У него. Теперь. Алиф от чего? Наговорил себе на бан. Если Лиф из РП процесса путем подачи ПБ. Он ПБ подал, а. когда я тебя обыскивать начал. Написал срочно. Так, если ты хуйню делал Сейчас пиздишь, что я двери выбил. Обман плюс. Двери закрывал. не похуй, дверь открыта. Мне сорок двери открыта ступ... Ты а? ливнул из РП, подав ПБ а и написав делюкс. срочно. Сколько а там выходит? Делюкс. Делюкс просто да. Нет, в Да смысле. потому что, в что ты в творишь хуйню. В том, в котором... ББ, я разве что ты не так сказал. Тебе нужно разрешение мера повискать. Для того, чтобы ты это делал. Мар не против. Намедня. Плановая проверка после К. Бред. А Крипач. я не говорил, что это плановая проверка. На серверах уже пяти или шести, где я снимаю видео, уже достаточно сильно ребята подхватили такое понятие, как плановая проверка. Надо уже что-то новое придумывать, потому что уже каждый второй вот так вот аргументирует то, что он хочет тебя обыскать. Причем я обыскивал в этом фрагменте не квартиру, а самого человека. Ну, квартиру, чем мне обыскивать, если я и так уже здесь, и так квартира открыта, мне смысла нету ее обыскивать и выбивать рейды какие-то. Двери открыты, я просто зашел. Я не думал то, что там кто-то будет. Те, кто будут в комментариях пробовать защищать Окей, ваше право, но у меня вопрос Чем вам причина для обыска не подходит такая То, что я зашел в квартиру, в которой строится этот чел И у него в этой квартире находятся манипринтеры Которые на каждом серваке считаются априори нелегалом У него два маника Всем привет А зачем он берет, пытается полить? В хате маники, как я зашел, увидел Мне че расцеловать его? А? Они на два этажа И что хавы Ты хозяин хаты Как ты их увидел? Зашел и увидел. Двери открыты. Он не понимает, что двери были открыты, или как ему еще объяснить? Сквозь стены смотришь? Читах подозреваешь? Он тупой, блядь. Я ему говорю, у тебя двери открыты, он мне говорит, сквозь стены смотришь. У тебя в хате манеки, и ты удивляешься, что тебя поставили на обыск? Я спрашиваю. У тебя все окей? Нормально с ним все. У него в квартире маленький сука. И он удивляется, почему я его поставил. С какой ты двери зашел? С одной из. Yes. Но прямо скажи, что за загадки. Конкретно с какой? Двери? В чем балкон? проблема? Да балкон был открыт, моя вина. Ну, сука, я же прав. Ты ордер брал? Она была открыта. Понятно. Я думал, что ты зашел с двери именно с падика. У тебя нарушение правил обыска. В чем, бля? В чем прочитай 4,5 просто я поворачиваюсь и ты бежишь со стороны той двери которая. а я обыскивал хату <мес> я не говорил что я бы обыс... это ты мне внушаешь это какая разница большая читай сам правила не если ты нашел магики <мес> а чтобы найти что-то на земле обязательно обыск дела да? пизда Каких пор? Я просто зашел и увидел. Ты зашел без ордера? Ну круто. Меню. То есть ты не разбираешься дальше. Ты сам подтвердил свои слова. Какие я? слова подтвердил. Я сказал то, что я зашел в квартиру, которая была открытой. Там лежат манники, а там чел строится. Точнее нарушение. Какое? подтвердил я не обыскивал квартиру обыска а зашел куда-то и увидел по приколу зашел к человеку на балкон вязал и начал обыскивать человека а не хату причина была в его хате в Хате где он без ордера без приглашения то есть ты не попросил открыть? Я вот когда этот момент записывал, тогда думал на его вот эти ответы. Но он, он в курсе то, что я ему несколько раз уже сказал, что двери были открыты. Просить разрешения зайти не имеет смысла. Тем более, когда я зашел и увидел там манипринтеры. Ладно, поставим вопрос по-другому. Кто в здравом уме впустит полицейского или же пригласит его по своей инициативе осмотреть квартиру, в которой лежат манипринтеры? Да, она была открыта. Понимаешь? Ты? Что и? Я не могу пройти в открытую дверь. Да, приятный манеры. Сука, что это за хуйня? Типа я написал, какие нарушения были у чела, который на меня ЖБ подал, он их вообще проигнорил. Мне сидел доказывал, что я обыскивал, оказывается, квартиру в открытую дверь я, как он говорит, не могу зайти, вон я на скрине даже написал ему, он особо даже разбираться с этим не хотел, я ему говорю мол у меня была причина, чтобы его взять и обыскать, потому что в квартире в которой он строится, маники я нашел не два, не, не один а четыре маника, блядь. ну, я спросил у него, будет ли он выдавать причем там лифт. блять, что он его оправдывать собирается, серьезно? ну как, я все вижу ты получается по РП РП, uh, увидел эти маленькие, и ты не мог знать, что владелец поменялся, поэтому, чтобы удостовериться, ты его проверил, там как бы, за это ты его не мог посадить, но ты мог его посадить за нелегальное оружие, но, получается, ты РП не доиграл и, но РП у тебя нет, а вот у него, в принципе, можно. То то, что он с помощью своей жалобы. Я ему по-русски -по написал, ты выдаешь челику его на за его нарушение Лива, обманы и подачи ЖБ. Спрашивает, а при чем там лиф? Я ему, сука, другой вопрос совершенно задал. чем мне вопросом на вопрос отвечает? Скажи да или нет. Какой, блядь, я тебе вопрос еще задал? Давай, узнаю у меня. Вообще, как на сервере работает? На самом деле полицейский может обыскивать даже без причины, если он правильно РП отыграет и аргументирует. Но при этом ты не можешь ставить, ну, обыскивать человека после ком-часа, потому что это бред. В чем проблема обыскивать во время ком -часа? Это раз. А Во-вторых, полицейский не может обыскивать просто потому, что человек находится в Клин-районе. Раньше, раньше на практике это очень часто было а В целом, полицейский, если грамотный полицейский, да, да, вот у нас есть составленок, который ИРЛ-полисмен, он типа, может спокойно без причины поставить, и это максимально хорошо обыграть, что к нему вообще претензий не будет. Зачем ты его начал выгораживать? Он при этом куке говорит о том, то, что вот, ты мне там дверь выбил и все такое, проник ко мне в квартиру. Я написал несколько раз, то что я не выбивал дверь, она была открыта. И я несколько раз это повторял сообщение. И потом он, оказывается, говорит то, что вот... А, ну да, она была открыта. Вот эта дверь, извини. И он мне пишет часто, что обман не начал доказывать. Смотри, Володя, я руководствовался таким образом, то что я зашел в квартиру полностью открытую, увидел там манипринтеры. принтеры такой, ну, нихуя себе, но я никого не обыскивал. Смотрю, чел там живет, наверное, строится и все такое. А, ну, я чисто вот от своего лица рассуждаю, думаю, ну, у него в квартире мани манипринтеры. Если он тут что-то строит, по-любому он тут либо прописан, либо живет. Знаешь, на дверях не вижу. Типа не вижу, что там, у кого прописано, кто живет. Я решил его обыскать. Ну, у меня повод есть. Он находится в квартире, в которой маники и живет себе припивающим. Что-то что просто пристраивает к окнам. Он, блять, ливнул уже, б вашу мать! Так. Он ливнул с нарушениями, не получив за это наказание. Уже. По вине вот этого администратора теперь этим занимаюсь сука я я выполняю чужую работу итак что мы имеем на эту минуту жалобу которую он разобрал в одну сторону с явной предвзятостью к человеку на которого подали жалобу на протяжении всего фрагмента с жалобами было видно, то, что он мне просто отвечал одно и то же. Ну, то есть я ему говорю о том, что я не обыскивал квартиру, не выбивал там двери, потому что они были открыты. Я обыскивал конкретно человека, и у меня была на то причина. В квартире, где он строится, были маники. Но в ответ я слышу только то, что «Нет, ты квартиру обыскивал». Если вы внимательно слушали, то поймете, что это было на протяжении всей жалобы. Причем он закрыл глаза на абсолютно все нарушения правил чела, который на меня пожаловался. А знаете, какая причина такого отношения к к обвиняемому, ну то есть ко мне. Он натурально взбесился из-за того, что я ему на «да» ответил пизда. И его в общем-то не особо устраивала моя манера речи на протяжении жалобы. Ну конечно кому это понравится, когда ты хочешь просто тэпнуть чела, выдать ему наказание и его особо не слушать. А тут вдруг тебе дают ответ. А потом еще призывают к ответственности за то, чтобы ты выдал наказание тому челику, который подал жалобу. Но ты этого не делаешь, потому что тебе просто нужно выдать кому-то наказание. Потом этот же человек тебе на «да» отвечает пизда. Ну что тут еще Скажешь. Нужно работать с психологом, прорабатывать такие моменты, а потом снова идти на работу администратором. Да, я в ТикТоке насмотрелся. Залупный катышек делюкс админ. Представьте, вот насколько сильно вы ребенку сломаете жизнь, если вы его в реальной жизни назовете залупным катышем. Или нет, вы скорее всего ему сильнее жизнь сломаете, если вы его назовете Добрыней или же Петрушкой. Кто хочет себе сына в будущем с именем Добрыня, Напишите, пожалуйста, в комментарии. А что конкретно с кодекса я нарушил? Пиши жалобу в ДС. Один Я сам напишу, что у меня нарушение. А конкретней? Напиши, что я с пункта нарушил. Один четыре. 4... Раздел первый пункт. Статья Раздел 4, статья пункт, 2. пункт. Я понял. Якут идет. Но конкретней. Я к Челу зашел в квартиру открытую и увидел манипринтеры и захотел его на основании этого обыскать. У него было около 4 манипринтеров. Вот. Найдено было оружие. Проверить лицензию я не смог, потому что он проигнорил то, что я его обыскиваю. И он в этот момент уже подавал ЖБ, чтобы, считай, избежать тюрьмы. Вот. Потому что если я его в тюрьму посажу, я сразу позову кучу ментов. Мы разломаем маники, и он еще и получит срок. Вот. И получается, что его забирают во время РП-процесса. Ну, ладно, как бы, да... К админу тут претензий нет, он может это делать. Но претензия-то была к челу, которого забрали. Он подал ЖБ, зная, почему он подает. Потому что если он не успеет его ЖБ принять, администратор, то ему влетит срок ареста. И он хотел тем самым этого избежать. Потому что что? Потому что у него в квартире маньки, а квартира не закрыта. А значит, туда легко может проникнуть как мент, так и обычный гражданский. Вот. Он мне всю жалобу доказывал то, что у меня э, правила обыска квартир 4.5. Вот. Просто потому что на основании того, что я зашел в квартиру открытую, я об этом кучу раз говорил. Э, но он этого особо не слушал. Как итог, э, я когда обозначил нарушение того чела, который подал на меня ЖБ, он их проигнорировал. То есть выдал. Ты хочешь сказать, ты можешь заходить в любую квартиру? Ну, возможно, я захотел себе купить квартиру. Или же присматривал себе квартиру. Все что угодно может быть. С балкона? У меня есть возможность передвигаться по карте так, как позволяет мне, во-первых, игра... И то, что у меня имеется Хорошо Я могу паркуром забраться, могу крюком забраться, как угодно Вот вы сейчас спросите, а что ты не начал выкручиваться тогда, когда была первая жалоба? Ответ прост как дважды два Я на той жалобе хотел доказать то, что я не виновен достаточно адекватным способом Просто объясняя все как было И вдобавок обрисовать, почему у человека, который подал на меня ЖБ, тоже есть нарушение Но меня слушать никто не захотел, теперь буду разговаривать по-другому Ты да, если так... Э -э Рассуждаешь, ты можешь сейчас пол сервера забанить, кто забирается в квартиру нестандартным входом через дверь Хотя я тоже через дверь зашел, просто через дверь на балконе Дверь была открыта а На жалобе чел, начал, на жалобе чел мента, э, этот, которого я обыскивал, начал предъявлять, что я якобы зарейдил его квартиру, выбил двери Я говорю, что такого не было, двери были открыты я это зафиксировал, написал то, что это ввод в заблуждение. Но его почему-то это не смутило, он ничего на это не сказал. Хотя я несколько раз говорил, что дверь открыта была. То мне писали то, что я через стены якобы вижу. Потом я опять все-таки ответил то, что двери были открыты. Никто на это внимание не обратил. Здорово, второй. мужики! Зашел в квартиру. И что? Уже обыск без приглашения. А я что-то искал в квартире? Ну я что, намеренно туда шел? До этого там была застройка квартиры, я туда особо не лез. После рейда неудавшегося меня там не было. Потом я смотрю, там ничего нету. И зашел туда. Появление мое в, в любой вообще квартире или же помещение, это сразу считается обыском, серьезно? То нарушение правил обыска. Я не говорю никому, что я что-то обыскиваю, да ты мне сам приписывал на протяжении всей жалобы. Это зависит от ситуации. Если полицейский заходит к тебе в дом, начинает там хозяйничать, игнорирует твои слова, чтобы ты вышел, тогда это да, тогда это в принципе может посчитать нарушение обыска. Но тут еще зависит от ситуации. Вдруг, но ну, смотри, допустим, в квартире убили Он человека. Сошел. Ты прекрасно знаешь, что в квартире убили человека И начал обыскивать Если ты это проигнорируешь и не зайдешь в квартиру Тогда у тебя будет нон-рп Тут видишь, типа из крайности в крайности Ну, а я просто зашел в незастроенную особо квартиру Увидел там манепринтеры, спустился ниже Увидел чела, которое там строится Я ему говорю лицом к стене Это обыск У меня есть основания, чтобы это делать Или мне нужно просто сказать Ой, извините, я вернусь попозже, когда камчат сдадут Серьезно? Смотри, Куки если это было правда так, тогда вообще понимаешь, что э, полицейский увидел э, манипринтер и как бы он не может э, их проигнорировать, если он проигнорирует, тогда будет НРП, да, он нарушил, но нарушил он, это может было НРП путем решить, путем, э, если бы он тебя посадил за них, ты бы пошел в суд, подал, после того, как вышел из тюрьмы за то, что он превышает свои полномочия. А чел, которого я начал обыскивать, он просто подал жалобу на меня во время начала этого РП-процесса обыска. И его забрали во время обыска. Но насчет этого я против ничего не имею. Так можно, потому что там он подал жалобу. Но сам факт, факт что он подал жалобу для того, чтобы избежать срока... На листы дал. Да, потому что он ливнул с нарушениями, за которые он не получил наказания благодаря тебе. Я тебе дал весь перечень его нарушений, которые были на тот момент, ты с этим ничего не сделал, ты молча его отпустил, а мне выдал наказание. Причем ты меня еще слушать даже не стал. Ты двали его дал. Да, он ливнул из РП, потому что он жалобу подал. Ясно. Тут даже дураку, почему он подал жалобу. Да, потому что манера общения. Что манера общения? Я тебе на «да пизда» один раз ответил. Тебя это уже взбесило, серьезно? Да? Пизда. Вот опять. Ой. Тебе этого было достаточно, чтобы закрыть жалобу и нарушителя, другого ни за что вообще не притянуть. Ты же вообще не хотел обсуждать, что он нарушил и почему. А потом ты мне в админ чат пишешь, что ну, он не начал, ну, ты про меня говорил, но он не начал доказывать, в чем тут вот в заблуждение, ну так ты и не хотел как-то узнавать, ты просто хотел мне выдать наказание. В то время как я с тобой выяснял, мол, я якобы не могу я зайти просто в квартиру какую-то, откуда я знал чья она и есть ли там кто-то. она. Была открыта. Может, она вообще ничейная и пустая. Я у тебя спрашиваю: я что, не могу зайти вот в такого плана квартиру? Ты говоришь, да, не можешь. И выдаешь мне наказание. Ты даже не разбирался. Ты ни демок не ни поднял, ничего. Артур или его копия? Передай Якуту мои нарушения. Нарушение? Нарушения? Ну 6,9, и кодекс. Я как и подавал в жалобе. В 6 9, какой степени? Ну, что там самое жесткое? Ну, самое жесткое там вообще или бред, или выговор. Ну, чё, что круче? Но выговор жестче. Ну, выговор тогда. В чем вообще заключается этот, 6-9? Он наказание не выдал. Типа, что не забанил чела. А второй лиф у него уже, у этого челика получился. За что, почему? Но он уже получил наказание, я ему уже сам выдал. На сутки и полтора часа. А второй уже лиф у этого челика, которого я забанил. А, стоп, этот, это который, этот, который жалобу кинул? Да, да, да, на меня жалобу он кинул. Он, получается, ж второй лиф получил за что? За то, что он с этими нарушениями. Ливнул. То есть первый лифт был из РП, а второй лиф уже вовсе с сервера. Ну, ну да, справедливо. Как отрабатывать куки, ты знаешь? Главное, чтоб не под столом. 6 9, кодекс. и кодекс 1, 4, 2. Кодекс, опять же, какой степени? Да, вот эта ситуация, то, что он не увидел наказание, это вот все вот это. Но он не выдал наказание, смотри, выговор жестче, да? Предупреждение. Ну, один выговор и одно предупреждение тогда, в общем, дайте. Ебать, робот-пылесос. Пылесос.